Простите, андрей андрей скажите пожалуйста у мамы по утрам горечь во рту что можете порекомендовать горечь во рту является следствием закрытых желчевыводящих путей скорее всего мама ваша страдает заболеванием дискинезия желчного путей или желчных протоков чем можно помочь маме в этом случае Я хочу посоветовать Первое, нужно полностью исключить из рациона питания любые сладости и глюкозу. Почему именно сладости и глюкоза закрывают у человека желчные протоки? Если у вас есть проблемы желчных протоков, помните, вам нельзя сладкое ни в каком виде вообще, ни утром, ни вечером, ни в обед никак. Что же, а что может помочь? А может помочь Сладкий заменитель сахара, который называется у нас ксилит или сорбит. Пейте его. Также есть очень хороший способ. Берете зеленый чай, добавляете в зеленый чай ксилит или сорбит. Одна или две таблетки, больше не нужно, не нужно много. И пьете маленькими глотками вот такой чай на протяжении дня, по чуть-чуть. Это мягко и очень, очень мягко, и очень нежно, по чуть-чуть будет убирать дискинезию желчных протоков и будет учить ваш желчный пузырь отдавать желчь, который в нем накапливается. Далее, лучший препарат нашей компании, который называется Лунглин. Этот препарат спас уже сотни-сотни людей. При дискинезии желчных протоков я рекомендую использовать препарат, не имеющий желчегонный эффект. Это препарат Лунглин. Это тибетский препарат, он сделан, вернее, даже не тибетский, он сделан по э, системе тибетской медицины. В нем находятся определенные специи, которые лечат желчный пузырь. Лунглин. Принимать необходимо по одной таблетке два раза в день.